Как перестать бояться приглашать, получать отказы, с легкостью и мегапривлекательностью говорить о бизнесе в любое время дня и ночи? М -м, так, еще раз перечитаем. Как перестать бояться приглашать, получать отказы, легкостью мега привлекательностью говорить о бизнесе в любое время дни и ночи выход только идти в интернет а, потому что как бы вы вот я уже более 6 лет в сетевом бизнесе и если бы я развивался до сих пор дедовскими способами я бы перед вами здесь не сидел это сто процентов потому что из-за того что мне некомфортны отказы из-за того что я интроверт, я и нашел те методы, которые, которыми сейчас пользуюсь, и меня сейчас многие узнают, меня слушаете вы. Мой недавний тренинг, 10-дневный лагерь по онлайн-рекрутингу прошло более 400 человек, и эти 400 человек бы мне узнали буквально за месяц, и я думаю, что за месяц до этого они меня многие не знали, не видели, и это только может позволить интернет. И когда вы сделаете один раз работу, настроите систему, эм, ну вот, например, эм, которую я буду показывать на интенсиве, да, то есть показывать, как выстраивать трафик, как настроить свою социальную сеть ВКонтакте, как сделать бесконечный поток кандидатов в свой бизнес, и там вы уже будете совсем по-другому получать отказы. То есть, вы будете предлагать на свои продающей консультации несколько выборов, из которых человек будет выбирать и в большинстве случаев в вашу пользу. Возможно, даже человек не придет к вам в бизнес, но это будет приоритетом для вас, но человек что-то до у вас приобретется, ну, недорогой какой-то продукт. И это только благодаря одной методике, которую я расскажу на интенсиве на выходных и даже те отказы, которые вы будете получать, это не будет столь для вас ну, как-то больно или влиять, потому что вы в любом случае получили а, небольшой чек, который бы не получили до этого. То есть вы уже будете зарабатывать на постоянной основе, а, и вы будете себя намного вероятнее лучше чувствовать. А, если хотите протестировать и развиваться, продолжать старыми методами, да, и думать, что... Вы можете просто стать очень опытным человеком, то есть стать танком таким непробиваемым. Выполните себе очень прикольное упражнение. Поставьте себе за задачу получать 20 отказов в день. 20 отказов в день. И концентрируйтесь не на положительных ответов, но вы работаете на результат, вы выкладываетесь по полной, но работая с публикой, работая с социальными сетями, просто общаясь с людьми, давайте 20... Делайте 20 предложений, 20 презентаций в сутки. И настройтесь для того, чтобы в сутки получать 20 отказов. А если и вы увидите, насколько среди этих 20 отказов вам начнут говорить «да». То есть люди начнут вам говорить «да», и каждый отказ вас будет приближать к вашему успеху. Делайте вот с азартом каким-то, создайте себе какую-то игру. И сделайте то, чего вы боитесь, себе на благо. То есть двигайтесь в шаг в сторону своим страхом, используйте эти страхи, чтобы получать результат. И вы заметите, насколько быстро вы начнете получать результат даже старыми офлайн методами. Поставьте, кому понравился этот метод. С легкостью и мега привлекательностью говорить о бизнесе в любое время дня и ночи. Но это тоже только может позволить интернет, когда вы, например, настроите автоворонку, воронку, запишите видео презентацию своих возможностей и вы будете спать и во время дня и ночи каждый человек который заинтересован в бизнесе либо как, каком-то развитии будет попадать на вашу на вашу видео презентацию и будет вы, вы не будете получать отказов вы будете постоянно привлекательно выглядеть вы будете себя хорошо чувствовать и с каждым Полученным результатом, когда вы научитесь привлекать постоянно партнеров, вы будете становиться все более и более харизматичнее, вы будете э, получать э, более уверенно в себе и ваши тексты, ваш контент, ваша подача будет намного намного все круче и круче звучать на публику. Поэтому э, двигайтесь, двигайтесь дальше, обучайтесь. И выбирайте те методы, которые вас больше, к вам больше всего относятся, вас, вас больше всего привлекают. И вы всегда относитесь, знаете, к чему? Сейчас я более-менее правильно это сформулирую. Бойтесь не применить. Ставьте себе азарт с точки зрения, задавайте себе вопрос. А что же будет, если я все же это внедрю? То есть, не бойтесь это внедрить, да? То есть, а вдруг, если не получится? Оставьте в другом ключе вопрос. А что, если получится? И любые знания, особенно это тех, ребят, э, относятся те, кто посетят мой интенсив, и вы получите эту методику. Если вы, гады, не внедрите это на практике, и не получите результат, это будет жестко. Я вас просто-напросто умоляю, получите вот эту информацию и просто себе задайте вопрос, что же будет, если я это все внедрю? Не что будет, если не получится, сразу же ставите себе проигрышную ситуацию, а всегда ставьте выигрышную себя ситуацию, а что же будет, если я это все внедрю? То есть помните, особенно те ребята, которые участвовали в моем 10-дневном лагере, когда утреннее занятие я проводил на тему, какой вы вопрос себе задаете. Вы играете для того, чтобы проиграть, то есть для того, чтобы не проиграть, или вы играете для того, чтобы выиграть. Всегда играйте с той позиции, чтобы выиграть. И когда вы найдете какую-то методику, возможно, вы знаете, сейчас очень много контента в социальных сетях по разному продвижению, и видите, и сразу же задавайте вопрос. А давай-ка я попробую, что же будет, если я это все внедрю. И вы посмотрите, насколько ваш бизнес просто-напросто будет меняться. Этот простой совет может уже стоить сотни долларов, даже не ходя на какие-либо тренинги.